Тот кошмар еще не закончился. Мне нужен сильный селектор. Ты же знаешь, что тает в себе белая комната, Риру. когда нибудь я обязательно все вспомню. В предыдущих битвах селекторов они и это предвидели. Теперь битвы, ключ карты. Я, я не хочу потерять важные воспоминания. Пора начинать. Ни за что. И все же, ты постоянно говоришь об этом. Все это было ради того, чтобы разрушить мечты этих девушек. Я начну все с чистого листа. Приступим. Я не позволю тебе делать все, что вздумается. Я положу конец этой нескончаемой цепочки, отчаяния битв селекторов. Когда чувство и желание единое, селектор вступает в бой. С новыми картами ключ все ведет к их финальной битве Ли Стрэндж объединение Виксос. Смотрите аниме с 6 апреля в озвучке Harrow Voice.